Тест исказителя Хамбакер-Бисерич. Вот на тесте раз. 14 Ом. 14 Ом. Не Ом, а кило Ом. 14 кило Ом. 14 кило Ом. И все? Все. кило Ом. Еще разок, я так чтобы и на на массу еще так. сейчас соединение с землей есть все да да готово все работает 14 килоом, да угу.